Как сдвинуть стрелку весов с мертвой точки? Продекуйте зигзаги в питании. Зигзаг в питании – это чередование дней с разной калорийностью рациона. То есть, вместо того, чтобы каждый день недели держаться, скажем, в пределах 2000 калорий, согласно вашим индивидуальным показателям, вы едите 1500 калорий сегодня и 2500 калорий завтра. Добиться этого проще всего небольшими изменениями. Уменьшите порцию наполовину или добавьте перекус после тренировки. Задача не дать телу заскучать и адаптироваться к определенному количеству калорий. Начните силовой тренинг. Если вы до сих пор не включали тренировки с гантелями, и на тренажерах программу похудения сейчас когда вес остановился самое время силовой тренинг очень эффективно ускоряет метаболизм кроме того мышцы самые энергетически активные ткани организма это значит что даже в состоянии покоя мышцы потребляют калории. набрав немного мышечной массы вы будете активно худеть даже во сне девушки не надо бояться раскачаться без серьезных и долгих усилий у вас не получится. Поменяйте вид тренировок. Если до сих пор вашей главной кардиотренировкой была ходьба в гору, попробуйте велосипед или скандинавскую ходьбу. Танцуете? Попробуйте плавать. Важно заставить тело двигаться в другом режиме. Измените соотношение белков, жиров, углеводов в своем рационе. Не пугайтесь никаких сложных расчетов. Просто проанализируйте свой рацион. Он скорее белковый. Вы отдаете предпочтение мясным или кисломолочным продуктам? или больше упираете на сложные углеводы, крупы, цельнозерновой хлеб и фрукты, попробуйте сменить акцент. Допустим, вместо каши или мюсли на завтрак ешьте йогурт или омлет, и наоборот, идеи для вдохновения можно подчеркнуть в диете углеводного чередования или кошевой диете. Ешьте чаще. Если вы привыкли плотно есть три раза в день, начните устраивать мини-перекусы и уменьшите порции основных приемов пищи. Второй завтрак в 11-12 часов и полник около 17 часов способны раскачать ваш метаболизм. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч!